Добрый день, дорогие добрый друзья, добрый день, уважаемые радиослушатели. Интернет-портал радиоцентра «Сан гейтс начинает свою программу. Сегодня у нас четверг, 12 января, 11 часов, почти 11 часов в городе Чикаго, на восточном побережье Вашингтон-Нью-Йорк это 12 часов дня, на западном побережье в Калифорнии, Лос-Анджелесе, Сан-Франциско это 9 часов утра, ну и 20 часов в этот час Ой. в городе Москва и у нас на связи впервые очень и очень интересный и известный я бы так сказал человек ну человек который занимается 20 лет Таро да. который а, является а, исследователем а, да здравствуйте Эльза Хопотниковская э, да. а, а. Прошу любить жаловать, но я немножечко, буквально, тут у меня целый список перечисления должностей, способностей, талантов. Это перечисление займет у нас всю нашу программу, поэтому давайте мы ее сократим в 18 раз. И скажу только то, что... Это знаток и исследователь различных школ Таро. Французский, итальянский, германо австрийский, британской. В общем, у меня не хватает даже, так сказать, пальцев, рук перечисления. Но ответственный секретарь, секретарь на сегодняшний день Таро. Королевской ассоциации французского Таро. Правильно да. я сказал? Да. Вот. да То есть, как бы и места мало у нас в России, мы должны идти все дальше, шире и глубже. Да. А, да. Эльза, я рад видеть вас на экране. Дорогие да. друзья, Ну, вы познакомитесь с Эльзой, когда эта программа будет обработана и выставлена в YouTube. Ну, а сейчас вот впервые у нас такое понятие, как «оракул». В эфире звучит, потому что мы беседуем с генерал-полковником российского таро, предводителем российской школы таро Сергеем Савченко. Это мы с ним очень хорошо знакомы. А вот с Эльзой мы еще ни разу не встречались. И не было такого понятия у нас, как «оракул». Эльза, поясните, пожалуйста, мне в частности... Что такое что? оракул, кто это? Ну, я-то понимаю значение, допустим, да, и многие понимают, но мы понимаем мы так обиходное обиход. значение, вероятно, всего, всего? оракул. А это предсказатель, правильно? Или что-то не так? Да, это, конечно, предсказатель. Ну Вообще исторически оракулы были в Дельфах, да, это, собственно, храмовые комплексы, в которых из-под земли выходили какие-то... Странные испарения, и в этих испарениях находились жрицы, и эти жрицы, испытав на себе воздействие этих удивительных испарений, начинали вещать якобы волю богов а жрецы, находящиеся рядом, переводили заказчикам, то есть людям, которые подходили к этим храмовым комплексам, те вещи, которые вещали жрецы. Перевести эти вещи бывало иногда и сложно, но пожертвования делались храмом очень большие, и очень чтился особенно Дельфийский оракул. Но то, что исторически называлось оракулом, и то, что называется оракулом сейчас, конечно, это отличающиеся очень друг от друга вещи, потому что, собственно, оракулы как таковые, они появились, ну и вообще вся гадательная тема очень сильно начала развиваться в 18 веке в Европе. Безусловно, я не буду сейчас касаться ни Востока, ни каких-то других регионов, где эти... Практики существовали. Я поговорю сейчас только о Европе. И наиболее яркие оракулы, которые возникли в Европе в XVIII веке, это карточные колоды XVIII 19 XIX век. Конец XVIII века. Это колоды, которые в корне отличаются от таро второго 18 тоже века тем что у них не обязательно есть какая-то система у них нет обязательного количества карт то есть если второго, их 78 как правило то в оракуле их может быть 36 32 42 54 и они устроены по каким-то своим законам, которые не повторяются в колоде Таро. Я замечу еще такую вещь, что колода Таро, после того, как в ней появились прорисованные младшие арканы, возможно, генерал-полковник Савченко, конечно, мне возразил бы, но в данном случае я высказываю свое мнение. В начале 20 века в Таро Райдер-Вейт появились прорисованные младшие арканы, и это Таро стало гораздо ближе к Оракулу, потому что Оракул не архетипическая система, хотя архетипы там могут присутствовать, но скорее символическая. И символы в Оракулах гораздо проще. То есть, вот чем они отличаются, я уже примерно сказала. То есть, карт может быть произвольное количество и может быть... Система совершенно разная, устройство или взаимодействие этих символов. Могут присутствовать игральные карты на каждой из картинок, могут не присутствовать, потому что оракулы, в принципе, создавались на основе игр, интеллектуальных или игр с каким-то моральным подтекстом. И, например, вот самый знаменитый... Майкл, если вы хотите задавать вопросы, вы меня можете перебить. Я пока покажу один из самых знаменитых оракулов. Не, ну я, Не, ну я только хотел, только просто хотел просто, просто, скажем, по До сих пор До я, сих считал, я считал, что оракул, оракул – это, это личность, личность. Человек. человек. А вот вы а говорите, сама колода карта, уже и есть оракул. оракул, оракул, оракул, оракул, оракул, оракул, оракул, оракул. Да, и получается, что если таро это на сегодня оккультная система, оккультная, да, работа и с собой, со своей личностью, со своей духовностью, оракул в основном служит для предсказания событий. И название личности перешло на карточную колоду или же на еще какой-нибудь инструмент, потому что, например, домино – и гадание на домино можно назвать оракулом. А потому что... Домино, служит... домино и на домино гадают, и на косточках, которые ну вот, служат для игры, да, в кости, в кубике. А, с... да, числами тоже гадают гадают очень на многих вещах в принципе для хорошего гадателя оракула да собственно тот кто берет в руки эти инструменты он тоже может называться оракулом потому что он ну, становится в этот момент проводником каких-то энергий какой-то информации которая к нему приходит на запрос человека пришедшего к нему я понял, да, я вы поняла, рук, показать. Показать. А, Да, а, я а. хочу показать. Во-первых, это очень красивая колода. Это ваш американский художник Чира Маркетти. Угу. А, да. Эта колода называется «Малый Алаб, Аракул Ленорман». А, это очень отдельная интересная тема. Хорошо ли видно? А, а, выше Путь выше, выше, да? Да. Вот такая вот очень красивая колода. Да, она да. потрясающей красоты сделана художником Чира но история ее происхождения следующая: в XVIII веке вообще гадательная тема была поднята с одна, что называется, истории. Очень э, активно. Но об этом, наверное, мы можем поговорить другое время. Не в этой передаче, не в этой программе, <coughs> не в этот раз. А вот э, то, что я показываю, была создана, эта колода была создана на основе игры, которую придумал иоганга Гаспар Гехтель, э, австриец, э, владелец э, граверных мастерских, издатель, ну и не только. Эта игра была придумана для солдат, как походная и карманная игра из 36 картинок, которые выкладывались в полотно 8 на 4 и еще 4 карты внизу. И на это полотно бросались косточки, которые показывали сколько ходов можно сделать по этому полотну. И среди этих карт присутствовали символы христианские, которые, скажем так, с моральным подтекстом, которые позволяли человеку, подсказывали, на правильном ли он пути, позволяли понять, правильно ли он действует, правильно ли он двигается ну, в игре, по жизни, отчасти. Да? И поскольку эта игра делалась как эксперимент, к ней присовокупили игральные карты. На каждой из карт, на каждой из картинок есть вот внизу здесь игральная карточка. Например, карта «Клевер», вот это вот карта номер два в колоде Леноман. «Клевер» — это шестерка бубен, игральная карта. Делалось это с той целью, если э, солдаты в походе устанут играть в эту интеллектуальную игру с моральным подтекстом, они могут просто поиграть в дурака, например, или в вист, или в э, пикет, ну, в общем, в любимую игру и более привычную. Поэтому до сих пор на вот этом малом оракуле остались игральные карты, но э, постепенно... В конце 18 века это было сделано как вот такая игра ⁇ Полотно ⁇ но она не прижилась именно как игра. И постепенно-постепенно она стала превращаться в некую гадательную колоду. Тем более, что она состояла из простых и понятных всем символов, картинок. А к тому времени во Франции жила прославленная потрясающая знаменитая гадалка Мария Эленорман, И она была настолько популярна, что все, ну, что, скажем так, называлось ее именем, сразу становилось популярным. Она жила в Париже, она прошла нелегкий путь, она училась у лучших учителей своего времени, тем более это был слом эпох, французская революция, и она освоила и нумерологию, и френологию, и огромное количество наук, которые сделали из нее сильную оккультистку. При этом она была хорошей политической интриганкой и э, любила говорить о том, что э, для того, чтобы работать с господами, надо работать с информацией, исходящей от их прислуги. Она была и ясновидящая, и интриганка, и интеллектуалка, и потрясающая дама, которая написала огромное количество мемуаров. И эти мемуары э, были изданы в, количестве, в большом количестве томов, там не было описано, как она гадала, но она настолько точно предсказывала будущее деятелям французской революции, русским декабристам. Кстати, ее называли Черной Марией, потому что ее предсказания часто касались гибели тех людей, которые к ней обращались. Но опять же сейчас, наверное, я не знаю, стоит ли говорить о... Её, история ее жизни – это отдельная интересная тема, которой мы могли бы коснуться. Да? Но э, я все же возвращаюсь к колоде, которую я вам показала. красивой колоде. Конечно, она существует в разных вариациях, в разных исполнениях, но она чрезвычайно популярна. Скажем, вторая по популярности после колоды Таро Райдер-Вейт. Э, да? Да. Это вторая колода в мире по популярности. Она не так проста, как может показаться на первый взгляд, но еще у нее есть интересное свойство. Она иногда отвечает на вопросы, которые ей не задаешь. Вот Это основное свойство оракула. То есть оракул – это вообще воля Бога. Да? Но Если изначально исторически соотноситься с понятием «оракул», которая транслируется через гадателя, <къем> через предсказатель. Да. Вопрос. вопрос. Да. К сожалению, К сожалению слышу, слышу эхо. Эхо. Не знаю не не почему, почему? Да, да, я слышу своего голоса на вашем компьютере. Компьютер. А, да. Нет, тут Возьму. уже трудно, что-то будет сделать, вы не крутите камеру. На да. а, да. следующий да. раз, наверное, надо, надо будет эти хедсет. Наушники. А, фурнитуру, да? Гарнитуру, да. не знаю, как а у меня вопрос такой к вам. А как вы говорите получить ответы на вопросы, которые не задавались? А это, ну, не получится ли так, что человек, ну, как бы сказать, вот ему что-то привиделось, можно трактовать? Ну, не, не спрашивает, вдруг ему что-то приходит такое непонятное. Как это так? Ну, я, конечно, исхожу из э, большого опыта работы, а если это связано с начинающим гадателем, да, безусловно, есть э, момент того, что ему могло это привидеться. Я просто могу рассказать одну интересную историю о том, как э, я со своей подругой Анной Котельниковой, в свое время была в историческом музее в городе Москве, и э, в это время в музее проходила выставка игральных карт в отделе дерева. И нас допустили, ну в основном Анну, как автора книги по оракулу Ленорман, первому в России, допустили к историческим картам, посмотреть на колоды и так далее, и дали нам в руки одну из исторических колод, Ленорман, ну подобную Ленорман в российском исполнении. Анна была, в общем-то, уже опытным гадателем, но она вот просто взяла в руки колоду и ну, перетасовала карты с интересом, ну, можно сказать, даже с вожделением, потому что она питала огромную любовь к этой колоде и просто спросила, что хочет сказать ей эта колода. И эта колода ей выдала крест. Крест – это не очень красивая карта, скажем так, не очень красивая по значению, потому что она несет очень большие испытания. И часто ну, крест в христианстве, понятно, да, что значит. Кроме того, он как бы перечеркивает в каком-то смысле жизнь человека. Нет, это не фатально, потому что в колоде всего 36 карт, и вопросов можно задать к ней очень много, а карты могут выходить похожие, да, или даже те же самые на очень разные вопросы. Но она э, почувствовала в этой колоде, э, в, этой, в этом ответе, в этой карте нечто неприятное для себя. Ну, недаром же, да, Ленорман называли Черные Марии. И она отбросила эту колоду и сказала: Фу, какая она злая. И э, вот э, это, к сожалению, Карта явилась для нее роковой впоследствии, через несколько лет. Через несколько лет. Но карты предупреждали ее о трагедии, разные карточные колоды э, предупреждали ее о трагедии многократно. И тогда даже, когда она об этом не спрашивала. <coughs> ну, вот, собственно, я, конечно, рассказала немножечко мрачный пример. Хорошо, вот... хорошо. Эльза, да. ну, ну вот вы в своей вы практике свои используете, используете разные и варианты и второе, и норман, и другие, другие какие-то колоды. Какая, Какая самая для вас, для вас главная, главная что ли колода, и проверяете, и проверяете ли вы потом, потом уже на других колодах э, то, то, что то, вам что поступила вам информация, информация, всегда ли проверяете? Вы знаете, да. Я, во-первых, общаюсь с людьми, ну, прежде чем они задают вопросы. Если только их ситуация не крайне запутанная, которую, которую я, в принципе, не смогу понять с первого подхода, я прошу не задавать вопросов, а выкладываю карты, просто как диагностический расклад делаю, аналитический, диагностический, и пытаюсь понять, с чем человек ко мне пришел. Это нелегкая практика, но я выкладываю сначала вертикаль колоду Райдер-Вейта, и затем делаю классический русский расклад на Малый Ленорман, но это оба аналитические расклады, из которых я пытаюсь извлечь информацию о состоянии настроения пришедшего ко мне с вопросом человека. Я говорю, что вот я вижу так: если я ошибаюсь, значит, возможно, между нами нет синхронии какой-то. Да? И нам будет сложнее работать. Если я вижу, хотя бы относительно то, с чем он пришел, работается, как правило, легче. И человек, естественно, ну, больше готов, что ли, верить тому, что э, карты ему предсказывают на будущее. Потому что возник синхрония. Ну и, соответственно, я проверяю Уэйта Ленорман, а Ленорман Уэйта. Ну, как бы подтверждаем. да. А, скажите. Как правило, к вам приходят люди, ну, которые хотят узнать о себе? Или, возможно, могут приходить люди, которые хотят узнать о ком-то? Есть ли в этом случае разница? Ну, ко мне приходят люди, которые в первую очередь хотят узнать о себе. Но очень часто о себе это значит о своих близких об отношении близких к себе. И, конечно, я знаю просто этические нормы, например, работы в Великобритании, там не положено задавать вопросы о третьих лицах. В России, конечно, практика несколько иная, и гадалка, ну, в общем-то, почти обязана ответить на вопросы, если к ней обратились. О, о супруге, о родителях, часто о людях, которые ну, прямо не связаны с семьей, то есть о любовницах, любовниках и так далее. Русский заказчик требователем на этот счет. Это не всегда корректно, это не всегда тактично, это не всегда приятно отвечать на такие вопросы, но часто приходится это делать, поскольку Благополучие обратившегося взаимосвязано со всеми теми людьми, о которых он задает вопрос. Mm -hmm. Если я понятна. Да, Это... да, да абсолютно, абсолютно понятно. понятно. <свят> а, а, хорошо. Хорошо. А, давайте давайте мы мы проведем некоторые эксперименты. А, а, а, у меня недавно нет? была передача на моем канале, и она нет? называла Загадка перевала Дятлова. Да. Знаете такое, да? да, да. А, да. да, да. Группа восходителей, тут, не знаю, альпинистов. погибла да, погиб. и до сих пор неизвестные обстоятельства гибели, причем совершенно невероятное количество гипотез, в том числе каких-то мистических, выражение ужаса, застывшее на лицах людей. Зимой при температуре минус 30-40 в одном белье выскочивший на мороз, лютый. Что-то заставило их выскочить из палатки. И на этот счет есть, повторяю, огромное количество гипотез. Заглянуть туда, естественно, мы не можем. Не знаю, обращались ли к вам по этому поводу с вопросом, Ну, просто вот как вы считаете. Можете посмотреть? Я прощу задачу. Это было... Видимая, видимая причина, скажем, материальная, материальная какая-то причина, причина, которую да, можно да. объяснить, или это была какая-то все-таки мистика связанная, типа, типа, ну не знаю, типа, они увидели типа какое-то просто невероятное, невероятное. Какое существо вот, или что-то, вот, или да. это будет вот. вот. такой, такой вопрос. вопрос. Да, ко мне с таким вопросом, если честно, не то чтобы не обращались. Я не очень люблю, наверное, рассматривать такие вопросы, потому что здесь есть тонкая грань между действительно чем-то сверхъестественным и нормальным, паранормальным и нормальным. И иногда, вот, например, так же, как нельзя смотреть умерших людей, ну и причины их смерти до 40 дней после их смерти, также, наверное, надо очень аккуратно действовать вот с такими паранормальными вещами. Но я попробую. Во всяком случае, хотя бы задам вопрос. Но Об то, этом товарища, своей это, это, бы вам, вам Это как-то повредило. Как повредило. Ну, а, я что? надеюсь, что мне это не повредит. Я действительно задам вопрос, как вы достаточно его неплохо упростили. Это было что-то сверхъестественное или это был материальный какой-то раздражить. У меня выпала на сверхъестественная карта горы. Я ее, пожалуйста, показываю. Да? Это 21 карта. Обычно ну, они были на перевале, они были в горах. И когда я спросила о сверхъестественной причине возможной, выпала карта гора. На вопрос о том, было ли это что-то материальное, выпала карта Женщина. Карта по номеру старше, чем карта горы. И можно было бы заподозрить о том, что это действительно какой-то материальный раздражитель или причина материальная. Но женщина – это скорее человек, который первый среагировал на то, что произошло. Там были женщины, насколько я помню. Да. да. Возможно… Просто на то, что происходило, отреагировала первая женщина, и, возможно, та паника или то ну, состояние ужаса, которое она испытала, передалось всем остальным. Причина, судя по всему, очень сильная синхрония. Люди находились в горах, и выпала карта горы на мистическую причину сверхъестественную причину того, что произошло. Я считаю, что это какие-то паранормальные явления, которые находятся именно в том месте, на том перевале, именно в тех горах. А, вы знаете, я задавал знаете, такой я задавал вопрос, вопрос вашей коллеге. Ну, имя не стоит озвучивать, Топ -топ. она Топ -топ. тоже гадает наверное, Топ -топ. картах Ленарман и сама психолог. Uh, экстрасенс, uh, она говорит по ощущениям, uh, это кто-то вышел из горы. Вот просто раскрылась, скажем, гора, и оттуда появилась кто-то совершенно непонятное совершенно, наверное, э, какое-то мистическое, не знаю, существо или нет, что послужило вот всему этому. То есть это не материальная причина, это паранормальное явление, действительно. Так что, ну, так сказать... Uh -huh. Да. Ну, понятно, что все паранормальные явления не и называются против, пара против нормальных явлений. То есть, это то, что необъяснимо, не то непонятно. А ученые должны как-то это все объяснить. Поэтому они объясняют так, как они хотят объяснять, за уши притягивая гипотезу к действительности. Спасибо. Это интересно. Дорогие друзья, я хочу... Напомнить, я обращаюсь к нашим радиослушателям и к YouTube-зрителям, которые будут смотреть программу. Мы беседуем с очень известным человеком, гадалкой, членом Королевской ассоциации французского Таро, Элизавией Путниковской. И это наша первая передача. Я надеюсь, что мы будем продолжать эту передачу. Более того что у нас как бы запланирована еще встреча с генерал-полковником российского ТОРО. А, Вообще-то, знаете, выше генерал полковника есть только генерал генерал -иссиси... Ну, почему, как в том Если бы я мог выговорить это слово, я бы давным-давно уже был, а пока я всего лишь маршал. А, поэтому выше этого уже практически нету. Вот мы на двоих, на троих, не знаю, сообразим. И сделаем такую передачу, надеюсь, это будет интересно. Поэтому, дорогие друзья, готовьтесь, это уже наши радиослушатели, задавайте вопросы. Но, вы знаете, в отличие, скажем, от Сергея Савченко, который не очень любит, мягко говоря, гадать, вот Эльза гадает. Поэтому, ежели есть, хотя есть специфика ее работы, да, мы говорили, то есть она как бы клиентов особо не ищет, она не работает каждый день, она работает только, ну, так сказать, по состоянию, по ощущению, и это здорово замечательно, потому что иначе работа превращается в рутину, исчезает процесс, скажем, творчества, с моей точки зрения. И, это, да, да. и да. мне это ближе. То есть, вот, вот есть у меня ощущение, что мне хочется что это, хочется делать, это и делать. И я хочу, да. почему, почему я должен это делать, сделать? если кто-то мне кто это навязывает. Это, да. Даже если да. мне за это платят, в конце концов. Да. Это неинтересно. Да. А, Эльза, а, давайте, давайте мы, мы перейдем, перейдем к практическому, практическому человеку, человеку, который, который сидит который вот прямо, прямо перед вами. А, да. А, да, вы да. мне скажите да. такую вещь интересную. У меня недавно... Поскольку в виду много программ, и вы это знаете, был какой-то такой энергетический такой пробой в моем поле. И даже известна, так сказать, личность, которая это все сделала. Вы могли бы описать эту личность как гадалка? Вот такой у вас к вам интересный вопрос. Ну, я попробую сейчас это сделать. Первое это мужчина или женщина? Второе... Ну, ну кто, кто по описанию. 20. Потому что Потому мне несколько 20. человек сказало да? уже, а, а, уже. И а, мне и просто и интересно, интересно. Как, как вы это оцените. оцените. И, насколько и насколько это было это серьезно, вот так. Первый вопрос: мужчина это или женщина? Ну, я склоняюсь к тому, что это мужчина. Я не знаю, что сказали мои коллеги, но из моих карт вытекает то, что это был, скорее всего, мужчина, который вам, ну, скажем так, э, ревностно очень относятся, да? э, другими словами, просто завитует. Mm. Это мое мнение. В таком случае, в таком случае я вспомогательный вопрос, на да. какой территории какой находится этот, этот мужчина? Э, территория в смысле Соединенные Штаты да. или другая страна? Да. Ну, скорее да. всего, ну, Соединенные Штаты. Я, я лично не, лично. не... Хотя всяк. Да, это Соединенные Штаты, Майкл. Веры, тот город, тот в город я в Да. Понятно. Понятно. А насколько, а это, насколько это было это серьезно? серьезно? Или насколько Или это, насколько это, это, есть, это серьезно? есть серьезно? Сейчас. Я бы сказала, что это, этот человек, во всяком случае, рисуется, если не вашим другом, то ну, достаточно. Приближен к вам. И э, возможно у вас есть даже некое сотрудничество или какие-то точки пересечения в работе. Или были. Или были? Бы сейчас я посмотрю. Я да, считаю, скорее я за... да, скорее да, были. Да, скорее угу. были. Насколько это серьезно? Это довольно серьезно, вы знаете. Это довольно серьезно. Если я правильно понимаю, этот человек имеет представление о неких энергетических практиках. Может быть это космоэнергетика, может быть это какие-то... Может быть он занимался боевыми искусствами или какими-то медитативно-энергетическими практиками в которых он научился концентрироваться очень здорово. Плюс он присовокупил к этому книжные какие-то знания. И это сделал он сам, вы знаете. Посыл был, ну, я вижу, что это был он сам. А, Знаешь, а, ну, с этим будет, конечно, немного сложнее, но я попробую. Да. Сколько? Честно И? скажу, вы меня... Вы меня... Несколько. Да? Сколько? Да. То есть это неожиданно, да? Это неожиданно. Это да. Но это какой-то менеджер. Этот человек работает в... Скажем так, в эшелоне менеджмента. И это связано с биржевой игрой или с чем-то подобным. Он явно с вами пересекался по работе и, возможно, состоит с вами в переписке. На сегодня даже. Описать его... Ну, он достаточно крупный, возможно, седеной. Ну, я бы сказала, что он не склонен к осенью. Человек, выглядящий достаточно интеллектуально, но все-таки крупный по складу, достаточно высокий и, ну, немножко грузноватый, я думаю. С проседью, сильной ее, Но не абсолютной седой. Скорее коренастый, чем высокий. Скорее коренастый. А, ну, наверное, глаза светлые. Глаза светлые. И э, немного, я бы сказала так, э, э, Одежда не соблюдает классических канонов, а, может быть несколько м, вольно позволяет себе одеваться, но, скажем так, не, не пиджак э, и галстук, э, а, ну, возможно, какой-нибудь там шейный платок или, ну, что-то не, не вполне традиционное, позволяет себе в одежде. Может быть джинсы, пиджак, вот что-нибудь в этом роде. Ну, ну последний, последний вопрос. вопрос. Да. Последний не, не будет. Нет, трагическими не будут, хотя, скажем, посыл был довольно сильным. Я знаю просто людей, которые, например, даже вот в Москве, в свое время я работала, когда в культурном центре «Путь к себе», «Белые облака», мы там сидели на виду, ну, гадалки, и к нам мог подойти любой человек, и иногда к нам приходили, ну, я чуть-чуть отвлеку, да, внимание, просто... Хочу объяснить, что я имею в виду. К нам приходили всякие забавные люди и рассказывали. Например, вот один клиент ко мне сел, вопросы у него были по своей жизни, но он рассказал мне, как он приходит в этот культурный центр, в этот эзотерический магазин, выбирает себе клиента, потому что он занимается энергетическим кунфу, выбирает себе объект человека, который, например, там книги рассматривает на полках, представляет себе, что концентрируется на энергии его позвоночника, а потом выдергивает энергию из позвоночника этого человека. И я видела, он на моих глазах просто вот проделал эту штуку, и человек потерял сознание при мне. То есть есть действительно люди, которые обладают такими умениями, но они их развивают специально. Другой, на мой взгляд, неприятный вопрос – почему они с этим обращаются так вольно и корректно ли то, что они умеют применять на практике. Возможно, человека, которым я говорю, может быть, он, конечно, не обладает прям такими талантами, но чем-то таким он занимался. Возможно, он психолог или коуч. А последствия? Ну, нет, они, конечно, не роковые. Я бы сказала, что это похоже на... Просто, ну, просто вот заболевание такое, недомогание, сильное, сильное недомогание. Понятно, хорошо. хорошо. Спасибо. А, я... последний, последний вопрос, вопрос в... если бы я, допустим, я... или кто-то, кто допустим, кто вот вы описали человека. человека. Если, если вам показать сказать, бы, такого человека положительного, положительного да, вы могли бы определить его, да? Он, да, он, да? да я думаю, что да. Ну, ну тогда, тогда, может, тогда быть, может быть, в эфире, эфире. попробуем. Хорошо. Хорошо. Эльза, Эльза я Эльза, полагаю я так, полагаю, что это было действительно, действительно очень, интересно, очень интересно, очень необычно. И, и думаю, и что, что программа, программа не объявлена. А у, нас а у, у нас фонтанная у нас была связана с, с Новым, Новым годом, Новым годом с с различного рода э, занятостью занятость занятость у вас и у, у вас меня. меня. Но... Ну да. И мы продолжим наше общение, наши беседы. В ближайшем будущем мы выйдем еще раз в эфир. Ну и спасибо большое. Это было действительно очень необычно, очень интересно. С моей точки зрения, мне было очень интересно. Думаю, так, что нашим радиослушателям, телезрителям, YouTube-зрителям это будет интересно. Программа записывается. Она будет выложена в YouTube. И все могут, включая вас, не ознакомиться. Спасибо большое. Спасибо большое. До, до новых встреч. Да. До новых и, встреч. И,